Мне действительно очень интересно было слушать поступающих. Содержательные сообщения были сделаны с анализом текущей реальной ситуации в экономике. Критически это особенно ценно. Не бесспорные в некоторых своих моментах. Я позволю себе очень коротко остановиться на ну, на самых, может быть, важных вещах, хотя все остальное, то, что читал, нужно пометить, я все пометил, и мы обязательно обсудим это на правительстве обещаемом. Вот из того, что я звучал вот в обобщенном виде, первое, на что обратил внимание, на административную реформу. Практически все, кто выступал, говорили о, о таких проблемах, как забюрократченность экономики. Коррупция и так далее. И, разумеется, административная реформа направлена на то, чтобы преодолеть эти проблемы. Да, согласен. Действительно, не все выстраивается сразу же так, как хотелось бы, наверное, в правительстве. И вы правы, те, кто говорил об этом, правы. Критика была правильная. Многие вещи, некоторые вещи, во всяком случае, остались незамеченными, потерянными, кое-что сбилось, может быть, и неплохо с точки зрения борьбы с коррупцией, что накатанные связи исчезают. Но с точки зрения управляемости, конечно, некоторые вещи нужно поправлять. должен вам сказать откровенно. Предполагалось, и думаю, что подавляющее большинство присутствующих знает об этом, что само министерство будет заниматься стратегией развития и нормотворчеством. Другие подразделения в блоке управления будут заниматься непосредственно управлением государственной собственности. Другие, допустим, третьи будут заниматься контролем. Но... Жизнь и практика показывают, что даже инициаторы и авторы этой реформы не хотят упускать из своих рук реальные функции управления. И это одеяло на себя потихонечку возвращают, особенно По нарушая те самые принципы, которые сами декларировали. И это создает определенные сложности и в управлении, и в контактах с правительством. Я это прекрасно понимаю и вижу, и мы, ну, конечно, будем на это реагировать с председателем правительства. Другой важный вопрос, это вопрос, вечный вопрос в России о Земле. Много записок на этот счет. Одну из них процитирую. В этой связи, там, излагается предыстория, напрашиваются два вопроса. Мы хотели бы узнать, не изменилась ли ваша позиция относительно данного вопроса. То есть, несправедливости вторичного, по сути, выкупа земли под предприятиями. Сразу могу сказать, позиция моя не изменилась. И второе. Просить вас помочь правительству РФ наконец-то определиться по этому вопросу в контексте вашего выступления. Один из наших коллег, который здесь выступал, говорил о проблемах с регионами. И это действительно то, что мешает правительству окончательно решить этот вопрос. И фискальные интересы и интересы общенационального характера развития экономики в известной степени находятся в противоречии. Но согласен с вами в том, что правительство должно довести этот вопрос до конца. Конечно, не нужно забывать интересы регионов, нужно в конечном итоге выйти на какие-то согласованные решения, но это решение должно быть справедливым и оправданным с точки зрения развития российской экономики. И думаю, что надеюсь, что правительство в ближайшее время все-таки эту дискуссию завершит. Теперь следующее несколько положений, которые я пометил, которые считаю очень важными. Многие говорили о диверсификации о необходимости диверсификации нашей экономики. И это действительно одно из важнейших направлений нашей с вами совместной работы. В законодательство, прежде всего в налоговое законодательство, вносят определенные изменения, вы об этом знаете. Перераспределяется нагрузка. Может быть, незначительно пока, но все-таки это... Движение есть, и вы это знаете. Разумеется, правительство должно действовать аккуратно, с тем, чтобы это перераспределение не подорвало одну из основных отраслей, а именно энергетическую отрасль, нефтяку, газовую промышленность. Но, повторяю, этот процесс и дальше будет продолжаться. Кто-то, по-моему, это Киселев а, говорил о том, что у нас 30% налоговой нагрузка сейчас от ВВП. Сложно подсчитать, сколько на самом деле... На мой взгляд, она больше, чем 30%. Я не знаю, откуда эти цифры. Некоторые эксперты считают, что это она больше все -таки. И это, конечно же, заставляет нас постоянно думать о том, как изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Вы знаете о том, что правительство продекларировало необходимость снижения дальнейшей налоговой нагрузки и стабилизации налогового законодательства. Об этом тоже сегодня здесь говорилось. Думаю, что так оно должно и произойти в ближайшее время. Там уже разливают это? За это решили отметить. Ну, правильно. Разлучало много критики, но все-таки кое-что положительное тоже происходит. Было отмечено, что за последние шесть месяцев налоги о налогу на прибыль уже превышают или превысили где-то на налог по сбору налога по НДС. Все-таки это положительное движение вперед и а, это то решение, которое вырабатывалось совместно и бизнес-сообществом и правительством Российской федерации. И, разумеется, в этой связи не может не вызывать сожаления, что какие-то сбои произошли в, в связи с административной реформой в диалоге бизнес-сообщества и а правительство по этим вопросам. Эти механизмы, конечно же, должны быть восстановлены, и я вам обещаю, они будут восстановлены и, и прежде всего, конечно, в сфере налогового законодательства и налогообложения. Сфера чрезвычайно сложная, даже вот здесь в выступлениях разных наших коллег звучали Отличные друг от друга подходы и разные оценки снизили ЕСН плохо, потому что может возник дефицит, дефицит э, социальных фондов. А высели акциз одного ну, такой плохо, потому что, э, потому что деньги уходят э, неизвестно куда частично, во всяком случае. Прозвучали, правда, и другие предложения снизить СН еще больше до 15% в деньги стабилизационного фонда и даже золотовалютные резервы Центрального банка направить на, видимо, погашение этого дефицита и на развитие экономики, направить их в экономику. Но не уверен, что авторы и защитники таких предложений посчитали, а хватит ли этих ресурсов. Для того, чтобы покрыть дефициты социальных фондов и сохранить в стране социальную стабильность. Хватит ли этих денег для того, чтобы реально повлиять на развитие российской экономики в целом? И к чему может привести использование, вот таким образом, накопленных ресурсов. Истиной является то, что мы можем с вами тратить столько денег, сколько зарабатываем а если эти деньги в результате удачной внешней экономической конъюнктуры и наличие у нас природных богатств, которыми нас наделил Господь мы будем использовать вот таким образом направляя их в экономику, то сегодня мы имеем одни проблемы нехватку оборотных средств отсутствие в нужном объеме, как нам кажется, инвестиционных ресурсов, а завтра, если мы с вами допустим хоть малейшую ошибку в этом направлении, нам может это все не понадобиться, потому что инфляция подавит саму российскую экономику. Это решение должно быть очень взвешенное и тонкое. Во всяком случае, над предложениями подобного рода нужно как следует подумать и нельзя спешить. И, наконец, последнее, и приятное. Здесь вот говорили о необходимости, необходимости ввести почетные звания для предпринимательского сообщества. Можно, конечно, и подумать над этим. Хотя мне представляется, что успех предпринимателя, который не может не выражаться в личное благосостояние в доходе, в успехе. Это уже само по себе большое событие в жизни любого человека. Это самореализация. Но, безусловно, есть люди, которые отличаются не просто особыми успехами, а особыми заслугами перед государством, перед народом, перед страной. Здесь подключилось, что в этом зале нет людей, которые бы, которые бы награждали кого-то из предпринимателей. Ну, я не могу за других говорить, но хочу отметить, что, по крайней мере, один человек есть, это я, я делал это регулярно, готов подумать и над э, предложением о почетных званиях, но мне всегда доставляло особое удовольствие награждать государственными наградами России предпринимателей, которые заслужили, действительно заслужили всей своей деятельностью внимания со стороны нашей. Э, нашей страны, со стороны нашего народа. И надеюсь, что мне предоставить еще не один случай участвовать в подобных мероприятиях. Большое вам спасибо. Всего доброго.